В Казани стартовали первые два матча зеленого дерби в полуфинальной серии. 17 марта полная Татнефть-арена наблюдала за огненным противостоянием Акбарса и уфимского Салавата Юлаева. Начало встречи шло без большого обилия опасных моментов. Но на 10 й минуте защитник Уфинцев Григорий Панин схлопотал 2 минуты за задержку клюшкой, и Акбар с первой попытки реализовал свой шанс. Альберт Ярулин набросил шайбу от синей линии и по три с кормье подправил ее с пяточка. 1-0. Самым результативным оказался второй период. На 4 й минуте Михаил Глухов здорово сыграл на добивании, после щелчка все того же Ярулина. Защитник набрал второй очко в игре. 2-0. А спустя 26 секунд Казанцев ждал ответ от Вячеслав Картаев сыграл на добивании, и Тимур Белялов был бессилен в этом моменте 2-1. Практически сразу юлаевцы получили возможность сравнять счет в большинстве. Но на седьмой минуте нападающий хозяев Дмитрий Воронков выбежал в контратаку и смог воспользоваться грубой ошибкой вратаря уфимцев. Юхи Мецелы. 3-1. Акбар забивает, играя вчетвером. Ну а конечную точку в матче поставил Найджел Доус. Девятый номер получил передачу от Дакосты в средней зоне, вошел в чужую зону и мощно бросил в дальнюю девятку. 4-1. После этого у гостей последовало замет на вратаря. Данил Тарасов сменил Мецелу. и за целый период казанцам все-таки не удалось пробить нового голкипера. Как итог, 4-1 в матче и 1-0 в серии за Казанью. Второй эпизод серии стартовал уже через день, 19 марта. Первый период остался за гостями из столицы Башкирии, как по игре, так и по счету. Салават Юлаев зажимал казанцев в их зоне и проводил длительные атаки на ворота Тимура Белялова. На 16-й минуте уфимцы вышли вперед. Дмитрий Юдин ошибся на синей линии. Петр Хохряков вышел 1 на 1 с вратарем и мощным щелчком открыл счет 1-0. Во втором периоде Акбарс уже перехватил инициативу в свои руки. Мощные позиционные атаки закончились голом. Виктор Тихонов отдал на Найджел Доуса и последний бросил точно в ближнюю девятку ворот Мецелы. 1-1. Дельчики так и не дождались голов. Время овертайма, в котором барсы на третьей минуте добились победы. Станислав Галиев поднял всю тотнефтерену своим броском с отрицательного угла. Ассистентами стали Дмитрий Юдин и Артем Галимов. 2-1 во втором матче, и серия переезжает в Уфу. Тем временем Рубин на центральном стадионе проводил 23-й тур против Химок. Казанцы были фаворитами, но гости неожиданно повели в первом тайме в целых два гола. Сначала на 20-й минуте судья после просмотра видео повтора поставил пенальти за игру рукой Деспетовича. И Резван Мирзов его реализует точным ударом с 11 метров. На 28-й уже Павел Могилевец вошел в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот Дюпина. Рубин успел сократить разрыв в счете в первом тайме. На 42-й Джордж Деспетович замкнул навес после углового 2-1. Во втором тайме казанцы могли сравняться с Хинками, но хозяева свои моменты не реализовали. За это и поплатились. На 75-й минуте Илья Кухарчук мощно выстрелил поворотом Рубина и поставил точку в матче 3-1. Подмосковные Химки прерывают трехматчевую победную серию Рубина. 21 марта полуфинальная серия зеленого дерби продолжилась в Уфе. В первом периоде игроки Салавата Юлаева не чувствовали себя хозяевами. На 18-й минуте Кирилл Петров вывел казанцев вперед. Нападающий накрутил защитников, вышел на ворота и бросил. 1-0. Второй отрезок стартовал уже с гола Дмитрия Кугаршева на первой минуте. 18-й номер Уфимцев получил шайбу в зоне вбрасывания и сходу поразил ворота Тимура Белялова. 1-1. Почти 3 минуты спустя Барсы опять вышли вперед. Хари Песанин на Михаила Глухова и последний бросил точно в ворота. 2-1. За третий период не было забито ни одной шайбы. Акбар сдавил игру до победы. 2-1. Из отрицательного нужно отметить травму Белялова в самом конце матча, после добивания шайбы хоккеистов из Уфы. Сыграет ли он следующий матч, пока неизвестно. Четвертый эпизод серии, в которой все может закончиться, стартует сегодня в 17.00 по Москве. А на этом у меня все. Увидимся в следующем выпуске.